Добро пожаловать во второй том. Давайте поговорим о целях и задачах обучения в этом томе. Во втором томе мы подробно рассмотрим сетевую безопасность. По прохождении этого курса вы научитесь находить уязвимости в безопасности в вашей сети при помощи методов сетевого взлома и сканирования уязвимостей. Вы сможете выстраивать вашу сеть максимально защищенной, и предотвращать локальные и удаленные атаки. Мы также рассмотрим использование настраиваемого встроенного программного обеспечения в целях обеспечения лучшего сетевого обслуживания. В заключительной части курса мы разберемся с различными видами существующих межсетевых экранов, а также, какие угрозы каждый из них помогает уменьшить, включая такие вещи, как уровни фаерволов, IP-табл под Linux, PF под MacOS 10. Вдобавок, мы рассмотрим защитные экраны, уровня приложений и виртуальные фаерволы на стороне хоста. Мы подробно разберемся с безопасностью в беспроводных сетях, с настройками, необходимыми для максимальной защиты. Почему и как взламываются сети Wi-Fi? Как противодействовать подобным атакам? Мы рассмотрим все от недостатков шифрования до атак типа «злой двойник», изоляцию радиочастот и тестирование безопасности. Вы владеете навыками сетевого мониторинга? в целях обнаружения и идентификации потенциальных хакеров, вредоносных программ и различных злоумышленников, которые могут скрываться в вашей сети при помощи инструментов типа Wireshark, TCP-Dump, c slock и других. Затем мы перейдем от сетевой безопасности к подробностям о том, как нас отслеживают в сети корпорации, правительство, ваш провайдер и другие потенциальные злоумышленники. Мы разберемся с методами, которые используются, Такие как компьютеры зомби, суперкуки-файлы, отпечатки браузеров, как осуществляется профилирование по браузеру, вследствие чего третьи стороны могут установить, кто вы такой. Мы рассмотрим приватность в поисковых системах и как минимизировать проблемы, связанные с отслеживанием и приватностью, которые возникают при их использовании. Мы обсудим то, что подвергает вашу сетевую безопасность крупнейшему риску речь о браузерах. Это вход в вашу систему. Мы узнаем, Знаем, как наилучшим образом уменьшить поверхность атаки на браузер, как усилить его защиту для максимальной защищенности и приватности. Это крайне важный фактор обеспечения безопасности. И, наконец, мы полностью усвоим, какие методы аутентификации лучше всего использовать, включая пароли, многофакторную аутентификацию, программные токены, Аппаратные токены, лучшие менеджеры паролей, как взламываются пароли и как противодействовать крекингу посредством лучшего хеширования и технологии растяжения ключей, а также проблему выбора паролей. Мы также рассмотрим возможное будущее паролей, чтобы вы понимали, как развивается ситуация. Если вы захотите узнать о продолжении этого курса в последующих томах, проверьте бонусные лекции в конце курса, чтобы понять, как все эти тома связаны друг с другом. Это второй том из четырехтомного полного курса по кибербезопасности, приватности и анонимности. Перевод озвучка для клуба складчик.ком